На медне Евангелия читал «Слово Господа Иисуса Христа меня зацепило, гуманизм гуманизмом, но Христос такие тайны открывает, что все наши мечты и завоевания выглядят как детские байки». Представляете? Матфея записано «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной».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 а потом решился и спросил прямо. «Вот слово меня призывает молиться за всех человеков, и за царей, и за начальников». Как молиться за Путина? Он ведь своего рода начальник, самый главный. Как? Господь говорит, читай Евангелие, вот так и молись. Пусть он отвергнет себя, свою гордыню пусть отвергнет, а потому пусть он свой крест позора возьмет на себя». Ведь, пытаясь захватить Украину, он посягнул на приобретение мира и не заметил, что душу свою предал на муки вечные. Он ведь даже если весь мир захватит, за душу свою ему нечем будет заплатить. И тогда вечный ад будет его бесконечным достоянием. А что он может и должен сделать? Ну, совсем немного. Покаяние перед Богом, истинное покаяние, включает в себя следующее – признать свою вину, за все разрушения и смерти в Украине, вывести военных из Украины, принести покаяние народам мира, России и Украины за горькие и мучительные страдания, за сотни тысяч убиенных людей и приступить к восстановлению всего разрушенного в Украине. Нелегко мне было. Уже очень много злого происходящего вокруг истощило душу мою. Любовь и милосердие угасли, взрывы ракет и бомб сместились в душу, и эта канонада стала постоянной. Я напрягся, стал бить себя по морде. Помогло. И я возмолился. Господь, умоляю Тебя, вразуми Путина. Пусть он покается и прекратит всю эту грязную человеконенавистническую операцию. Аминь.